Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе третий вариант из сборника Ященко Фипишного 2023 года ОГЭшного на 36 вариантов. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлессон, все как обычно, соответственно смотрим задания. А у нас есть в этот раз зонтики. Петя, Вася, бла-бла-бла, это все неинтересно. Первое, что нужно отсюда почерпнуть, состоит купол из 8 отдельных клиньев. Дальше Расстояние между клинями, это а, концами соседних спиц, я аж начал заикаться, это А, и оно равно 38, то есть вот здесь у нас 38 сантиметров. Дальше высота аж 25 сантиметров. Расстояние между концами спиц, образующих дугу, 100 сантиметров, то есть вот здесь 100 сантиметров. Вот основные условия, которые нужно отсюда почерпнуть. Дальше. Первое задание. Длина зонта в сложенном виде 20 складывается из длины ручки и четверти длины спицы. Найдите длину спицы, если длина ручки 5,9. Если мы возьмем с вами длину спицы, соответственно, за х, то мы можем написать, что четверть, то есть 0,25х, плюс длина ручки, то есть 59 в сумме дают зонтик, то есть 20. Понятно, что тогда 0,25х это 20 минус 5,9, это 14,1. И если обе части умножить на 4, мы с вами получаем длину спицы. То есть 14,1 на 4, там 40, 16, это 56, то есть 56,4 сантиметра округлять вроде там ничего не надо было нет не надо поэтому сразу смотрим второй. поскольку зонт сшит из треугольников если я короче найду площади треугольников рассуждал петя сложу их то я получу площадь нашего зонтика высота треугольника 53,1 сантиметра написано соответственно как мы вычислим площадь нашего зонтика площадь треугольника вычисляется как половина произведения страны а в данном случае 38 сантиметров, на проведенную к ней высоту. В данном случае 53,1. Ну и таких зонтиков, о, зонтиков, таких треугольников у нас 8. Можно сократить, остается 4. Ну а тут уже, к сожалению, кроме как арифметикой, ничем не отделаешься. Можно считать столбиком, мне это лень делать, там 38 на 4 это 152, вот 152 на 53,1, это соответственно 80, целых, какие 80? 8071,2 квадратных сантиметров. Вот так вот получается. А нам надо ответ дать в квадратных сантиметрах с округлением до десятков. Ну, десятки у нас вот, в, соответственно, нет. Десятки вот, в единицах у нас. Единица, смешно звучит, конечно, ну ладно, в единицах у нас однерка находится, соответственно, округление будет до меньшего, то есть 8070 квадратных сантиметров. Хорошо, дальше. Варя предложила рассчитывать площадь как площадь сферического сегмента, соответственно, надо вычислить r сферы купола, то есть радиус, вот он у нас, если оце равно r. Что у нас получается? Если вот так все хозяйство нарисовать, как это выглядит. Вот так вот, вот так вот и вот так вот. У вас вот здесь R, вот здесь тоже R. При этом вот здесь 25 сантиметров. Следовательно, вот этот катит. это будет R минус 25. При этом наша D вся была 100. Соответственно, вот здесь половина от D это 50. Мы получили прямоугольный треугольник с качествами 50, r минус 25 и гипотенузой r. Поэтому мы смело можем расписать теорему Пифагора, то есть 50 в квадрате, r минус 25 в квадрате и равно все это хозяйство r в квадрате. Тут остается только поумножать, то есть 50 в квадрате, r в квадрате минус 50 r. Плюс 25 в квадрате равно r квадрат. Естественно, r отлетают. Получается, что 50r это 50 в квадрате плюс 25 в квадрате. Если поделить обе части на 50, получается 50 плюс, соответственно, 25 вторых. Да? То есть 25 вторых. Все верно. То есть это будет 62,5 сантиметра. Округлять тут ничего не надо, поэтому 62,5 в ответ запишем. Соответственно, Вася и находит площадь, как я и говорил, ведического сегмента. Что у нас будет? 2 умножить на 3,14, то есть это π наша, умножить на r, который мы нашли, 62,5, и на h. h там было, соответственно, сколько? Сколько там было h? А, 25 было h. Ну, 5 на 25 даст 50, то есть мы получаем 50 на 3,14 на 62,5. К сожалению, опять тут ничего умного не сделаешь. То есть, ну, максимум 50 на 3,14 можно умножить, получить 157 достаточно легко. А потом 157 на 62,5 все равно придется считать столбиком. И если все это хозяйство посчитать, то вы получите 9812,5 квадратных сантиметра. Здесь же надо округлить до целого. В целых у нас так двойка, соответственно, в предыдущем пятеркам. Поэтому округляем мы до большего. То есть мы помним, да, что если число от 5 и выше, то округляем до большего. Это 9813 квадратных сантиметров. Дальше. Рулон ткани имеет длину 35 метров, ширину 80. На фабрике вырезаны треугольники для 29 зонтов. При этом, соответственно, каждый треугольник с учетом швов площадью 10 тысяч... О, 10 тысяч... одна тысяча квадратных сантиметров. Остальное ушло в обрезке. Сколько процентов ткани рулона ушло в обрезке? Ну, что получается? Давайте посчитаем, сколько мы вообще на треугольники потратили. То есть, у нас 29 зонтиков по 8 треугольников. Площадь каждого треугольника 1050. Это мы с вами будем считать в квадратных а, метрах. поэтому то есть, Если сейчас мы считаем в квадратных сантиметрах, то чтобы перевести в квадратные метры, надо поделить на 100 на 100. А, почему на 100 на 100? Потому что у нас идет квадратный метр, это 100 на 100 сантиметров. Поэтому, соответственно, дважды на 100 и делим. Ну, в данном случае опять ничего умного особо -то и не сделаешь. То есть, надо будет считать. 24,36 квадратных метра. Понятно, что в обрезке у нас с вами тогда уходит 35 на 0,8, это площадь нашего рулона, минус 24,36. То есть в данном случае получается 3,64 квадратных метра. Ну и тогда составляем простейшую пропорцию. То есть вот здесь у нас 28, то есть 28 квадратных метра Площадь нашего рулона это 100%, а 3,64 квадратных метра это х процентов. Чтобы найти х, мы 3,64 умножаем на 100 и делим на 28. То есть 364 надо будет поделить на 28, это соответственно 13%. Вот, в принципе, все решение достаточно легкое. Тем более, эти задания с зонтами третий год уже. Задание я разобрал вот так выше крыши. Можете всегда посмотреть в других вариантах. Дальше. А найдите значение выражения. Что можно здесь сделать? Да, в принципе, делать особо ничего не надо. Одна, целая... одна треть в квадрате. То есть, единица в квадрате это единица. 3 в квадрате это 9, Минус 17 третьих. Можно сократить. То есть, здесь будет две третьих. Получаем 2 минус 17 делить на 3, это минус 15, а минус 15 делить на 3, это минус 5. Дальше. Отмечены числа. Какое из приведенных утверждений неверно? Что, во-первых, можно отметить? Что х больше у. Ну, понятно, одно отрицательное, второе положительное. При этом модуль х больше модуля у. Модуль это как раз вот расстояние. x плюс у меньше нуля. Ну, как-то странновато с учетом того, что x дальше, чем y, то есть даже вы можете сделать простой вариант, он не совсем корректный, конечно, с точки зрения математики, всегда можно докопаться, но возьмите это 4, это 2 с минусом, и подставляйте, то есть 4 плюс минус 2, получается 2. Соответственно, 2 меньше 0, нет, не меньше. x на y в квадрате, то есть положительное на отрицательное в квадрате. Отрицательное в квадрате, опять же, положительное. Произведение двух положительных, оно, естественно, тоже дает положительное, поэтому это правильный вариант ответа x минус y больше 0, ну, 4 минус минус 2, минус на минус дал плюс, то есть получается 4 плюс 2 это 6, 6 больше 0, больше, значит, это верно. Ну, x в квадрате на y меньше 0, положительное в квадрате остается положительным, положительное на отрицательное дает отрицательное, поэтому это тоже верно. Поэтому неверный, у нас только первый вариант ответа. Вообще, конечно, можно было сразу, с учетом того, что обычно там один правильный ответ, то есть мы поймали его и сразу писать. Но я этого не сторонник. Вдруг что-то неожиданно поменялось, и они решили там два правильных дать. Дальше, найдите значение выражения. Что нужно помнить? Первое, когда у вас идет степень в степени, показатели степени перемножаются, основание степени остается. Второе, когда у вас умножаются степени с одинаковыми основаниями, основания остается, показатели степени складываются, когда происходит деление с одинаковыми основаниями степени, соответственно, основание остается, показатели степени вычитаются. Поэтому мы получим с вами А в степени 5 умножить на 3 плюс 6 и минус 22. 15, там, соответственно, получается А в минус 1, насколько я понимаю. Отрицательная степень переворачивает число и становится положительной. То есть, ну, а 1 делить на 2, это, соответственно, 0,5. Хорошо. Дальше. Найдите корень уравнения. Надо раскрыть скобки. То есть, будет 3 на 2 минус 3 на х плюс 2х равно 3х минус 4. С х соберем с одной стороны, то есть, минус 3х. Плюс 2х, минус 3х. Не забываем, когда переносим через знак равно, у нас знак числа меняется на противоположный. Ну, а тут будет минус 4, минус 6. Минус 3 плюс 2 даст минус 1. Минус 1, минус 3 даст минус 4. То есть, минус 4х равно минус 10. И обе части поделим на коэффициент. При х, то есть, на минус 4, будет 2,5. Хорошо. Давайте перевернем, посмотрим, что у нас там дальше идет. Ага. Люба, и Олег, и Аня, и Наташа бросили жребий. Кому начинать игру? Найдите вероятность того, что начнет мальчик. Ну, сколько у нас мальчиков? Хотя мужское имя в последнее время не означает, что мальчик на самом деле. Олег, Георгий, у нас их два человека. Всего у нас человеков пять штук. Поэтому 2 к 5 вероятность того, что начнет мальчик. То есть, 0,4. Дальше надо установить соответствие. Угу. Что нужно помнить? Первое, вот у вас парабола какая-нибудь там нарисована, вот эта точка, ордината этой точки, это есть коэффициент c. Если веточки параболы направлены вверх, то коэффициент А больше нуля. Если веточки параболы направлены виз, виз, вниз, то коэффициент А меньше нуля. Что мы видим? Здесь a больше нуля, c больше нуля, так как на оси ох. Здесь c больше нуля, но А меньше нуля, так как ветка и вниз. Здесь С меньше нуля, так как под осью Х пересекает, но А больше нуля. Ну и все, что у нас там. Меньше, больше, это, соответственно, второй вариант ответа. Дальше больше, больше, это первый. Ну и потом остается третий. Дальше. У нас есть формула переведения температуры с Цельсия в Фаренгейта, соответственно, каким градусом по Фаренгейту, соответственно, минус 35 по Цельсию. Все, что нужно сделать, подставить и не лохануться в арифметике. То есть, вот, минус 30, ага, 3,5, конечно. Минус 35, соответственно, и плюс 32. Ну, что я могу сказать, столбик вам в помощь. Тут получается минус 63 плюс 32, что дает минус 31. Достаточно сильный дубак. Дальше. При каких значениях а выражение принимает отрицательное значение? То есть мы должны написать, что наше выражение 7а плюс 3 всегда меньше нуля. Значит, 7а меньше минус 3. Не забываем знак поменять, когда переносим. И делим на коэффициент при а. То есть меньше минус 3 седьмых. Есть такой? Есть. он Вот он под номером 2 у нас находится. Далее. В кафе есть только квадратные столики. Так, у меня вроде все нормально по звуку. Такое ощущение, что у меня где-то зашкаливает звук. Но, надеюсь, все хорошо. Ну, ладно. В кафе есть только квадратные столики, за каждый из которых могут сесть 4 человека. Если сдвинуть 2 квадратных столика, то получается стол, за которых уже 6 человек. Изобразили на рисунке, когда сдвинули 3 квадратных столика, получилось 8 человек. То есть, мы видим, да, 4, 6, 8. То есть, каждый раз по 2 человека прибавляется. Сколько может... Сесть за стол, который получится, если сдвинуть 18 квадратных столиков. Ну что получается? А1, то есть когда у вас столик 1, 4 человека. А вам необходимо найти, соответственно, А18. Это арифметическая прогрессия. Для арифметической прогрессии есть формула n-члена. Вычисляется как А1 плюс D на n-1. минус D это то число, которое прибавляется, называется рас сервической прогрессии. То есть у нас оно двойкой равно, потому что каждый раз по 2 прибавляется. А первый член 4, то есть будет 4 плюс 2, n порядковый номер, в нашем случае 18. 18 минус 1. То есть 18 минус 1 это 17. 17 на 2 это, соответственно, 34. Ну и 4 плюс 34 дает 38. Кстати, новое задание в том году такого не было. Дальше, есть остроугольный треугольник, высота BH проведена, угол BAC 39, найдите угол ABH. Дело в том, что сумма углов в прямоугольном треугольнике острых 90 градусов. Поэтому, чтобы найти ABH, мы тупо из 90 вычитаем угол BAC, то есть 39. В данном случае получается 51, сложности какой-то быть у вас не должно. Дальше. Радиус окружности, вписанный в равнобедренную трапецию 22, найдите высоту. Но ну, вот смотрите, у нас есть прекрасное свойство. Если радиус точку касания провести, он будет перпендикулярен касательной. То есть здесь 22. Аналогично сюда провести, тоже будет 22. Ну а по совместительству это и получается наша высота. То есть 44. Дальше. Площадь параллограмма 60, а две его стороны 4 и 20. Найдите его высоты, укажите больше. Дело в том, что площадь параллограмма можно вычислить как сторону на высоту, проведенную к этой стороне. То есть давайте вот так. Если здесь А, здесь H, здесь B, здесь M. То есть мы можем написать, что 60 с одной стороны это 4 на H, а с другой стороны, например, 20 на M. Понятно, что H в таком случае это 60 делить на 4, 15. M в таком случае это 60 делить на 20, это 3. Нам необходимо большую высоту написать. Понятно, что мы запишем с вами 15. Дальше. На клетчатой бумаге с размером 1 на 1 изображена трапеция. Найдите ее площадь. Что мы видим? Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять клеток. Раз, два. Так, здесь у нас получается две клетки. Высота 1, 2, 3. Три клетки. Площадь находится трапецией, как полусумма оснований, то есть 9 плюс 2. И умножить на высоту. То есть у нас получается 5,5 умножить на 3, это 16,5. Это 16,5 квадратных клеток, но у вас клетка, опять же, 1 на 1, соответственно, площадь клетки 1 на 1 тоже 1, поэтому мы ничего домножать и не будем. То есть, если у вас была бы клетка 2 на 2, то ее площадь была бы 4, и вот эти 16,5 нам надо было на 4 умножить. Дальше. Какое из следующих утверждений верно? Тангенс любого острого угла меньше единицы. Нет. Средняя линия трапеции равна сумме ее оснований. Нет, равна половине суммы оснований. Точка, лежащая на серединном перпендикуляре, равна длина от концов отрезка. Абсолютно верно. То есть верный третий вариант ответа. Дальше сократите дробь. Вот смотрите, у вас четверка, у вас пятерка. То есть 80 надо разбивать через 4 и 5. Само по себе 80, это у нас 16 умножить на 5. 16 это 4 в квадрате. Но не забываем, что 80 у нас идет в степени n. То есть 4 в квадрате на 5 в степени n на 4 в степени 2n-1, на 5 в степени n-2. По свойству степеней, когда у вас произведение идет в степени, то каждый из множителей возводится в эту степень. И второй момент, если у вас число идет в степени, и еще в степени, то показатели степеней будут перемножаться. Еще третий момент сразу давайте напишем, что когда идет деление степеней с одинаковыми основаниями, то основание остается, показатели степени вычитаются. То есть у нас получится 4 в квадрате в степени n на 5 в степени n делить на 4 в степени 2n минус 1 на 5 в степени n минус 2. То есть получается 4 в степени 2n на 5 в степени n делить на 4 в степени 2n минус 1 на 5 в степени n минус 2. Тогда будет 4 в степени 2n минус 2n минус 1. Обратите внимание, что я вычитаемую степень Пишу в скобках, потому что часто потом забывают поменять знаки. То есть будет 4 в степени 2n минус 2n плюс 1 на 5 в степени n минус n плюс 2. В результате мы получаем 4 в 1 на 5 в квадрате. 5 в квадрате это 25, 4 соответственно на 25 это 100. Вот, в принципе, ответ на данное задание. Давайте посмотрим 21. Что в 21-м? Свежие фрукты содержат 79%, воды высушенные 16%, соответственно, сколько потребуется свежих для приготовления 72 килограмм сушеных? Вот смотрите, 72 килограмма сушеных содержат 16% воды, соответственно, клетчатки в них это 100 минус 16, 84%. То есть мы пишем, что 72 килограмма это 100%, а вот х килограмм это клетчатка, это, соответственно, 84%. Тогда х у нас будет 72 умножить на 84 делить на 100. Пока так и оставим. 100 килограмм клетчатки. При этом эта клетчатка у нас, соответственно, в свежих фруктах в той же массе. Не в долях, а именно в массе находится. Но при этом, раз в них 79% воды, то этой клетчатки там 100 минус 79, 21%. Поэтому мы можем написать, что 72 на 84 делить на 100 килограмм. Это 21%. А вот y килограмм это уже масса самих свежих фруктов. Это, соответственно, 100%. Ну и чтобы найти y, мы эти 72 на 84 деленные на 100 умножаем на 100. И результат делим на 21. Понятно, сотки сократились. 84,21 сократилось. И осталось у нас 72 на 4. То есть это 288. Да, верно, это 288 килограмм. Соответственно, свежих фруктов у нас необходимо, чтобы получить 72 килограмма высушенных фруктов. В принципе, все. Давайте дальше. Постройте график функции. Что у нас с вами получается? У нас с вами идет кусочная функция. Давайте сразу строить. То есть, там сложности-то в принципе нет. У вас идут прямые. Для того, чтобы построить прямую, необходимо взять две точки. Вот у вас x минус 2,5. Идет она до двойки. Двойка у нас, соответственно, вот здесь будет. Так, возьмем здесь единица, здесь ноль. Опять же, возьмем двойку, подставим. То есть, х минус 2,5. 2 минус 2,5 это минус 0,5. То есть, здесь у нас минус 0,5. Поэтому, вот тут пустая точка. Обязательно пустая, почему? Потому что вот здесь у вас неравенство строгое. Ну, возьмите, например, 0, получите минус 2,5. То есть, вот у вас следующая точка. И мы спокойненько их соединяем. Получается а, график функции частично. Дальше. От 2 до 3 у нас идет с вами минус x плюс 1,5. Вот если мы туда возьмем 2,5 и подставим, получается минус 2 плюс 1,5 будет, соответственно, минус 0,5. То есть попали опять же в эту точку, теперь мы ее можем закрасить, потому что при пересечении, то есть пустой закрашенный в данном случае, будет закрашенная. Подставим тройку, то есть минус 3 плюс 1,5 будет минус 1,5. Вот здесь у нас минус 1,5 с вами. И вот здесь, соответственно, закрашенная точка. Опять же, закрашенная, потому что неравенство у вас не строгое. Ну а дальше x минус 5. То есть тройку подставили. Что получилось? 3 минус 5 минус 2. Оп, смотрите, у нас разрыв появился. И здесь будет пустая точка, потому что здесь строгое неравенство. Ну, подставьте 5, получите 0. Соответственно, вот так у вас пошел график вашей функции. Все. Мы его с вами начертили. При этом, там кроме построить график функции, еще необходимо указать, при каких значениях m прямая y, соответственно, равно m, имеет с графиком, ну сколько там получается, если у меня ответ от минус 2 до минус полутора, там получается две общие точки, да, Две общие точки необходимо, если Y равно M. Вот смотрите, что такое Y равно M. Это прямая параллельная оси, соответственно, OX, проходящая через ординату M. Ну, вот, например, вот так вот у вас будет выглядеть Y равно 3. То есть при M равно 3, потому что она проходит через ординату 3. А нам надо, чтобы такая прямая имела ровно две точки пересечения. Ну вот начнем мы их строить. Вот одна точка пересечения, там одна а вот когда она пройдет через вот эту пустую, через двойку, у нас еще все будет одна точка пересечения. Но как только мы дадим чуть-чуть выше, мы получим уже раз точку пересечения, два. И до тех пор, пока мы не пройдем через минус полтора, у нас будет две точки пересечения, потому что в минус полтора уже становится три. Поэтому можем уже записать, что m принадлежит от минус двух до минус полтора. Но это еще не все. Все. Потому что дальше это будет три точки до тех пор, пока мы не пройдем через минус 0,5. Там опять будет две точки. Поэтому запишем минус 0,5. Ну, а дальше одна точка. Это, собственно, вам уже не интересно. Вот так вот. Дальше. Найдите боковую сторону AB а, трапеции АВЦД, если углы АВЦ и ВЦД... Равны, соответственно, 30 градусам и 135. И, соответственно, CD у нас с вами 17. Так, ABC и BCD. Ну, хорошо, давайте нарисуем трапецию. Пусть она будет выглядеть вот так. Здесь уголочек побольше дадим. И вот так построим. То есть, будет ABCD. Здесь, соответственно, 30 градусов. Здесь, соответственно, 135 градусов. При этом CD у нас 17. Что мы с вами сделаем? Мы сделаем дополнительные построения, а именно CH проведем перпендикулярно, то есть пусть CH перпендикулярно AD и, например, AM перпендикулярно AD. То есть провели две высоты спокойно. Давайте вот раз и, соответственно, два. Если посмотреть на треугольник HCD, что можно сказать? Дело в том, что угол HCD в нем вычисляется как угол C, то есть 135 градусов, минус угол BCH, то есть минус 90. Получается 45 градусов. Дальше что можно сказать? Если вспомнить понятие, например, тангенса... Хотя, ладно, тангенс обычно в третьей четверти проходит, по идее, мы их не знаем... Раз у вас треугольник прямоугольный, и у него один острый угол 45 градусов, то и второй острый угол будет 45 градусов. То есть треугольник у вас равнобедренный. То есть CH равно HD. Тогда по теореме Пифагора соответственно CH в квадрате плюс HD в квадрате будут равны CD в квадрате, то есть 17 в квадрате. То есть, если мы возьмем, что CH равно X. То мы получаем x квадрате плюс x квадрате 17 в квадрате значит 2x квадрате это 17 в квадрате значит x равно 17 в квадрате делить на 2 под корнем то есть 17 делить на корень из двух условно хорошо но с другой стороны а.м. это такая же высота для трапеции значит она будет равна те же самые 17 на корень из двух но при этом у нас есть клевое свойство, что катет, лежащий напротив угла, соответственно, в 30 градусов, он равен половине, получается, гипотенузы. Следовательно, АМ, о, точнее АБ, она будет равна 2АМ. То есть мы получаем с вами 2 на 17 на корень из 2. Ну, можно немножечко сократить, то есть... И у нас получается 17 корней из двух. Вот, в принципе, ответ на данное задание. Дальше. Бисектрицы углов А и Д параллелограмма А, Б, -Д пересекаются в точке К, лежащей на стороне Б, Докажите, что К середина Б, Хорошо. Давайте нарисуем. Так, вот наш параллелограмм с вами. Середина БС. Ну вот А, В, С, Д. Провели одну бисектрису, провели другую бисектрису. Бисектрисы делят углы пополам. Пересекаются в точке К. Что мы с вами можем сказать? Во-первых, ну, угол БАК равен углу, соответственно, КАД, потому что проведена бисектриса. С другой стороны, угол КАД равен углу, соответственно, БКА, как накрест лежащий при параллельных БСАД и секущей АК. В таком случае у нас выходит, что угол БАК равен углу БКА. То есть мы получаем треугольник равнобедренный, значит АБ равно БК. Абсолютно аналогичным образом можно доказать, что КЦ равно СД. Но так как вам дан параллелограмм, то АВ равно СД. А из предыдущих равенств мы получаем тогда, что и БК равно КЦ. Значит, К это у нас середина нашего БЦ. Ну, вот, в принципе, доказательство все для данного задания. Дальше. Так, у нас все идет. Запись идет. Я рад. Окружности радиусов 12 и 20 касаются внешним образом. Точки А и В лежат на первой окружности. Точки С и Д на второй. При этом АС и ВД общие касательные. Найдите расстояние между А, Так, и С, Д. Ну, давайте нарисуем две окружности и проведем общие касательные. То есть задание это не особо тяжелое. Так. Вот, предположим, две наших окружности. Возьмем центр окружности. Ну, например, здесь будет О1, а здесь, например, будет О2. У нас проведена одна касательная. Соответственно, здесь будет А, здесь будет С. Проведена вторая касательная. Так. Ну вот оно. Соответственно, вот здесь точка касания. Вот здесь это BD. Дальше окружности 12-20. От а, CBD найдите расстояние между AB и CD. То есть, провели AB, провели CD. И нам необходимо найти расстояние. Соединим о 1 O2. Здесь проведем перпендикуляр. Сделаем дополнительное построение сразу же радиусов. Они нам понадобятся. И еще дополнительное построение перпендикуляр, например, ОК. Ну и, соответственно, начнем это все записывать. Во-первых, пусть О1К перпендикулярно СО2. Что мы можем сказать? Мы можем сказать, что АО1... Точнее, АО1КЦ это прямоугольник. Почему это прямоугольник? Потому что у нас есть прекрасное свойство, что радиусы, проведенные в точку касания, перпендикулярны касателям. То есть, вот здесь у нас прямой углы получились. Ну и там прямой угол, вот вам прямоугольник. Следовательно, О1А будет равен КЦ. По условию это 12. В таком случае КО2 сразу себе запишем. Это 20 минус 12, то есть 8. То есть здесь 12, здесь 8. Что мы можем в принципе написать дальше. Второй момент, который следует учитывать. О1, О2 это сумма наших радиусов. То есть это 12 плюс 20, 32. Следовательно, если мы с вами рассмотрим треугольник О1КО2. Мы смело можем в нем расписать косинус угла О2, как отношение прилежащего качества КО2 к гипотенузе О1О2. То есть в данном случае будет 8 к 32, это в свою очередь 1 четвертая. Но с другой стороны, у нас здесь также прямой угол. Доказывается это в принципе достаточно легко. Если кому-то прям очень сильно интересно, в комментариях напишите. Может быть, распишу к следующему варианту. Ладно. В общем, у нас получается прямоугольный треугольник тоже. Следовательно, если рассмотреть, то давайте какую-нибудь точку М поставим. А здесь точку Н. Соответственно, если рассмотреть треугольник СМО2, то мы можем сказать, что косинус О2 в нем, это соответственно МО2... Делить на co 2 То есть мы получаем, что МО2 делить на 20 это 1 четвертая. Ну, понятно, что отсюда МО2 вычисляется крайне легко. Это пятерочка. Ну, а дальше что у нас с вами остается? У нас а, параллельность прямых там есть. То есть мы получаем, что треугольник АНО1, он подобен треугольнику. СМО2. Раз они подобны, то О1А будет относиться к какой там СО2. Абсолютно так же, как NO1, к МО2. То есть мы получаем. Сколько там, 12 же было? 12 к 20. Как NO1, к получается 5. Ну, отсюда, соответственно, у нас uh, NO2 будет равно 3. То есть NO2 равно 3. Ну и все. Значит, наше расстояние NM это получается NO1, 3, плюс O1O2, то есть плюс 12, плюс 20, но минус MO2, то есть 5. Получается сколько там? 35 а, минус 5, то есть в результате получается 30. Да, вот у нас шестой пункт. И, соответственно, окончание решения данного задания. Все, вариант разобран. Если вам понравилось, вас лайк, подписка, рассказывайте друзьям о канале. Все, в принципе, как обычно. Рад, что посмотрели. До свидания.